Привет, меня зовут Сергей Красноусов, мне 63 года, у меня трое детей подростков, причем младшему всего лишь 10 лет. А еще у меня нет медицинской карты, ни в одной поликлинике, да просто потому, что я там не бываю. И вот теперь пришло время открыть мой секрет. Дело в том, что я уже много лет пользуюсь питанием Wellness. Да, это питание не для всех. А только для тех, кто действительно хочет быть здоровым и иметь здоровых детей. А если вам кажется, что это слишком дорого, то вы можете получить его и бесплатно. Да еще и заработать на это. Обращайтесь.